Судя по тому, как здесь шумно, я буду говорить прямо в микрофон. Вот, где-то так, да. Короче говоря, Икея. Пожрем. В общем, так. Оно вообще, в общем, очень жидкое. Я не могу вам его продать, но оно соответственно. А, Хороший. только ванильное, да? Да, соус. Тогда давайте йогурт. Заменяем. Покупатель передумал. О! Неплохо, покупатель передумал. Ничего, что это не он передумал, а это просто они не могут увести. У нас в чеке просто написано покупатель передумал. А, Промороженное. мороженое, да. А на самом деле это не покупатель передумал, это а у них просто мороженое настолько потекло, настолько мягкое было, что ему пришлось отменить его. Не техническая неисправность, покупатель передумал. Знаешь, что удивительно, то, что в Икеи. Появились, мать ее, крышечки. Вы снова на канале «Что есть?» И сегодня мы совершенно случайным образом оказались в, в Икее. Да, мы сегодня решили потестить, мать ее, Икею. Э, не знаю, может быть, я один такой немножко на голову стукнутый и решил просто попробовать практически все меню икеевское. Во-первых, с чего хочется начать? Это кофе. И меня радует капучино. Ты посмотри, ты видишь эту божественную пену? Ее делает автомат. Все, да автоматический кофе. У нас есть тут кофейный эксперт, мой оператор. Я сейчас дам ему слово, ну скажи про кофе пару слов. Прям быстрый. Обычный вкусный кофе с очень клевый пенкой. Все? Кофе, за который я бы отдала не сколько, не 15 рублей, а рублей 150. Все, вы слышали мнение эксперта, а мне нет смысла ей не доверять бывший администратор кофейни, 280 рублей в принципе за все то, что лежит у нас сейчас на столе, это на... можно назвать столом, да? Вот. Ну, собственно, это хот-дог, ход дог не стандартной вариации, это хот-дог с, с какими-то чипсами и маринованными огурчиками. Это кальционе, кальционе херово, его знает с чем, с каким-то сыром, с чем-то еще. Вот это вот грилата, это грилата с абрикосом, она идет в комплекте с кофейком. И стоило это все дело 80 рублей. 70. Сырный соус. Картошечка непонятно какого происхождения, но она не зажаренная в масле, а как они обещают, она запеченная. Ну, собственно, уже всем полюбившийся э, йогурт, замороженный йогурт со всяким. И, кстати говоря, когда попробуем. пробуем. Очень Я верю, что он очень вкусный. От а клубничный ли нам сироп положили? Да? Мы покупали вот точно такую же штуку. Буквально минут 40 назад, и сиропчика там было вот, вот в 4 раза меньше просто стекало. Вот сиропа там было вот, вот от сих до сих. Но как только мы подошли к стоечке, молодой человек, кассир, увидел вот этот замечательный микрофон. вот, Ну сразу можно понять, что как бы тебя снимают, нужно делать все нормально, все по существу, и положили нормально так сиропчика, чтобы никто не обижался. вот. Ну ребят, ну спасибо, конечно. Вот. Я искренне надеюсь, что ребята для всех так делают, а не только для тех, у кого в руках камера и на ком петличка. Давайте уже что-нибудь попробуем. Не сказать бы, что оно все горячее. Ну, как бы такое. Вот горячее, теплое, только грелата вот это Сладенькая. Естественно, мы начнем со сладенького. да? Оператор то не против? Здесь есть дезинфекторы. Смотри, грелату мы разламываем. И внутри просто персиковый джем, персиковый... Что-то что или абрикос, абрикосовый. Горелата в наборе стоило 55 рублей. Кофе получался типа в подарок всего за 15. И слушайте, за 55 рублей, да ну нахрен, я бы не купил. Такой вот скандинавский стиль в еде. Все, максимально простое, максимально безвкусное. Если это нужно сделать сладким, добавляем сироп. Нужно сделать соленым. Добавляем просто маринованные огурчики или что-нибудь такое. Ну, вот на уровне такого. Грелатку, конечно, я доедать не буду. Мне, честно, ну не особо зашло. Я хочу немножечко покушать. И так называемое нововведение Икеи. Я не знаю, насколько оно новое, это введение Икеи. Это так называемое кальцоне. Все мы знаем, что такое кольцоны. И я не понимаю, что здесь такое. Смотри, это якобы сыр. Да? Якобы сыр какими-то травками, с чем-то. Давай, попробуем это все. Внутри вот этот так называемый соус, который там присутствует или отсутствует, он настолько портит вкус весь от теста, которое они пытаются сделать, что становится реально противно ее есть. То есть вот те места максимальной концентрации вот этого всего соусно-сырного, чего-то такого, да, оно оно еще более-менее приятно жуется, потому что вот эта вся смесь под собой поглощает вот это вот тесто. А тесто, это не тесто, это лаваш. Как мы себе представляем лаваш? Вот это лаваш. Потраченный, просто вот потраченный 30 рублей. Ну, слушайте, 30 рублей это не такие большие деньги на самом деле. Очень интересно, что нам предлагают за 40 а за 40 рублей нам уже предлагают вот такую штукенцию. И не обращайте внимания на этот кетчуп. Этот кетчуп на самом деле для картошечки, потому что картошечки мы взяли сырный соус, а я люблю еще и кетчуп. Это банальный хот-дог, банальная губолочка. Но за 10 рублей допом мы получаем еще огурчики и какой-то хрустящий лучок. Не знаю, насколько он хрустящий, не знаю, насколько это лучок. Может быть, это какой-нибудь накидалово и всех нас.. Разводят. Знаешь лайфхак, да? Налил соусы сюда, всякого горчички-то, сосисочку так вот раз и провернул. И тогда у тебя все соусы, во-первых, перемешались, а во-вторых, они оказались внизу, а не сверху тебе наружу лезут. Ну давай. М -м -м. Блин, резиновая булка. Уйти, ничего не меняется, кроме всего. У Икеи поменялись сосиски, у Икеи поменялись булки. Булки раньше были мягкие, и я бы сказал, сочные. Теперь булки просто такой хлебушек, а-ля компания Arnaut. Вот. Итог. Вот эта штукенция, в принципе, это стабильность. Это стабильность Икея Бестро. В Икея Кафе такого нет. В Икея Ресторане такого нет. Не знаю, почему, кстати. Зато в Икея Кафе есть Панини. И надо будет однажды Панини попробовать. Потому что, мне кажется, это не В принципе чем можно использовать ход долг я не знаю а сегодня мы приехали сюда так по своим нуждам и решили просто заглянуть в океабестрок и удивились что здесь очень многие позиции еды поменялись вот например картошечка насколько я помню раньше картошечки не было ну знаешь это такая ну, как они ее и называют, запеченная картошка. Если раньше она была зажаренная у всех, у бургерки, у Макдака. У Икеа Быстро таких штукенций просто не было. Но, видимо, они закупились нормальными печами, закупились картошкой фри и ударились в шведское бесчинство. Про шведское бесчинство стоит вспомнить и тогда, когда они убрали из э, обихода, из публичного потребления, такие замечательные вещи, как, э, всякого, рода, э, как всякого рода лимонады. Свои собственные икеевские лимонады. То есть теперь в Икее, вот сейчас вы видите, здесь нет ни брусничного лимонада, ни малинового, ни груши, ни дюшеса, ничего. Здесь есть только пепси, миринда, севанап и все вот это кока дерьмо. То есть Икея свалилась в российскую Coca-Cola HBC. А картошечка, кстати, типичная картошка фри. Только она не обжаренная, а запеченная. Просто запеченная мягкая картошка, которая не хрустит, ничего просто. Это все мы, конечно же, подъедим, только чуть позже. А теперь давайте перейдем к чему-нибудь сладкому. А сладкого здесь не так много, как хотелось бы. Сладкого нам предлагают вот такую вот замечательную хрень, которая называется <къем> замороженный йогурт. Это банальный замороженный йогурт, который мы видели с вами во всех торговых центрах, в которых только можно Лау-лау, <смех> йогурти и всякие вот вафли йогурты везде Вот стоит вот этот аппарат, который тупо морозит йогурт максимально И вот, вот получается такая вот фигня На вкус вполне себе очень приятный такой жирненький йогурт Я бы сказал не йогурт, а как будто вот сметана замороженная Вот на вкус реально сливочная сметана Мне очень нравится, мне прям зашло максимально Сиропчик. Это не сиропчик, это джем. У них ну, у них написано сироп плюс 5 рублей добавка. Это так называемый джем. Прям прям таки, как американцы называют его, мармелад. Очень вкусная штука. Тянущаяся такая. От ложки, видишь, еле отстает. Это вполне себе съедобная штука, которую я обязательно доем. Прям таки мне она очень нравится, очень заходит. И в окей появились коктейли. Коктейли появились шоколадный, ванильный, банановый. Да, шоколадный? Клубничного не было? Клубничный еще был. Ну, стандартные вот эти, блин, как в Бургер Кинге, короче. Такое ощущение, что быстрой кейс, скоро скатится вот в бездну Бургер Кинга, Магдака да, и всякого вот этого. Он взбит, прям взбит в однородную такую массу, с очень-очень-очень мелкими такими пузырьками, прямо как вот, как пенка на кофе была. Вот такой же он. На вкус. На вкус химоза какая-то слушай почему на вкус кофейный какой кофейно-живачный то есть как будто туда добавили зернышко кофе сироп bubble gum. и слушай если они называют это банановый банановый молочный коктейль почему там нет банана там нет банана это реально вот взбитое мороженое вот, мне кажется, то же самое мороженое, которое вот мягкое у них, да, и с банановым сиропом. Серьезно, банана никакого. По-моему, молочные коктейли можно покупать в ОК, uh, OK, да? ОКЕЙ, ОКЕЙ Фуд, или как то называется у них, ОК OK Экспресс. Прям в сам ОК OK заходишь, в любой гипермаркет, да, и где-нибудь в конце у хлебного отдела обязательно есть ОК OK Экспресс, где можно... Сделал себе кофе, там чаечек, молочный коктейль. Окей, 70 рублей, да, вот такая вот штука стоит. Но извините меня, там наливают реально молоко 3,2 и засовывают туда, мать ее, два банана. Прямо при тебе все это взбивается и, пожалуйста, все, вот тебе банановый коктейль, ты понимаешь, что ты пьешь молоко и банан, а тут ты пьешь какую-то химозу. Икея, ну реально, я, конечно, понимаю, что генеральное, так сказать, управление Икеи, и тем более уж Икея Фуд меня не смотрит ни в коем случае, никогда. Но я бы это искоренил вот прям на корню, или, простите за тавтологию, искоренил на корню, да. Но либо вы добавляете туда банан, если вы называете это бананом, либо вы убираете эту хрень и называете его молочный коктейль с банановым сиропом. Таким образом, это, наверное, все, что мы хотели сегодня показать. Икея Бистро не сказал бы, что скатилось, не сказал бы, что у них все хорошо, и не сказал бы, что все у них плохо. Но и стабильностью здесь тоже не пахнет. То, что мы видели в уже привычной нам бестрой Икеи примерно лет пять назад, ну, 5, это много, хотя бы даже 2 года назад, эм, все это очень сильно поменялось. Поменялось, я так понял, просто политика компании, они более европеизировались, что ли, или, больше сказать, американизировались. Здесь появились такие позиции, как Coca-Cola, который здесь отродясь не было, и это очень сильно повергает в ужас. Однажды мы поднимемся в Икеи кафе, икея ресторан и посмотрим может быть что-то там поменялось может быть что-то кардинально поменялось может быть там есть достойные позиции которые обязательно нужно обязательно стоит попробовать каждому ну а пока что это все стандартной фразы не будет просто пока